Всем привет! Я вернулась после 15 суток ареста, и за это время произошло много всего интересного. Одно из важных уголовное дело за проведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, в рамках которого МВД отчиталось о проведении 63 обысков. Согласно постановлением на обыск, сотрудники Следственного комитета считают, что 23 января группа протестующих на Малой Морской якобы помешало движению автомобиля Mercedes. И он был вынужден использовать экстренное торможение и находился под угрозой повреждения и даже уничтожения. Вам уже интересно, что же это за автомобиль и как 23 января он оказался на Малой Морской улице? Из постановления на обыск нам известна марка и номер автомобиля, так что искать долго не пришлось. Оказалось, что это оранжевый Mercedes и относится он к спецтехнике. Это Mercedes Actros 2010 года. Такие же автомобили обычно используют для уборки города, либо, как мы видим в последнее время, для перекрытия всех возможных проездов по Невскому проспекту уже несколько выходных дней подряд. Откуда появились эти загадочные оранжевые грузовики и за чей счет они перекрывают центральные улицы, охраняя наш город от нас же с вами? Оказывается, прямое к этому отношение имеет Комитет по благоустройству. В положении о Комитете нет ни одного слова о какой-либо защите чего-либо в период массовых мероприятий. Они вообще никакого отношения к массовым мероприятиям не имеют. Однако в 2017-2018 годах в это положение добавили полномочия по осуществлению мер по противодействию терроризму в том числе меры по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении комитета и подведомственных ему организаций. Но одно дело терроризм, а другое гарантировано Конституцией, право на мирные собрания и другие массовые мероприятия. И тут понеслась. С 2019 года Комитет регулярно заключает контракты, согласно которым предоставляет грузовые автомобили и некие противоторанные устройства в целях некой антитеррористической безопасности. Судя по размерам контрактов, угроза терроризма в глазах петербургских властей постоянно растет. Если в 2019 году Комитет тратил на эти нужды 1 миллион 785 тысяч рублей, то в 2020 уже более пяти. А на нынешний 2021 год комитет выделил уже аж 7,5 миллионов бюджетных рублей. Поставщик же всегда один и тот же. Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Центр». Именно ГУДП-центр и принадлежит якобы поврежденный 23 числа автомобиль «Мерседес», находившийся на Малой Морской улице. Исполнение контракта происходит следующим образом. Комитет за сутки до начала акции направляет в ГУДП-центр заявку на предоставление грузовых автомобилей и или противоторанных устройств, указывая наименование мероприятия, место оказания услуг, дату и время перекрытия движения, дату и время возобновления движения, количество грузовых автомобилей и или противоторанных устройств. В итоге схему перекрытий утверждает ГИБДД. При этом интересно, на какое же такое мероприятие сгоняли технику 6 и 7 февраля, когда весь центр города был перекрыт без единой на то причины – мы сделали запрос в Комитет по благоустройству, чтобы узнать, что это за акция такая происходила на Невском проспекте. Так что следите за нашими социальными сетями, чтобы узнать ответ. На 2021 год в контракт заложена возможность запрашивать до 160 грузовиков или до 80 противоторанных устройств за раз. Час работы грузовика стоит 939 рублей, а противотаранного устройства — 256. Судя по всему, Александр Беглов, который не мог справиться со снегопадом, поработал над ошибками и решил использовать снегоуборочную технику не по ее прямому назначению, а для решения самой главной городской проблемы – разгона мирных акций. Кроме того, Комитет по благоустройству по указанию властей пригоняет в город грузовой автомобиль непосредственно для перекрытия улиц, а потом тот же самый автомобиль вписывают в постановление по уголовному делу о перекрытии улицы гражданами. Эти люди нас не представляют, нам нужна новая власть, которая будет представлять наши с вами интересы. И уже этой осенью у нас есть отличный шанс избрать достойных депутатов и прогнать из ЗАГСа и Госдумы единороссов. Сейчас это самое важное, что мы можем сделать вместе с вами. Регистрируйтесь на сайте умного голосования и убедите пять своих друзей и знакомых сделать то же самое, чтобы уже в сентябре этого года произошли реальные изменения.